Здравствуйте, уважаемые слушатели моего канала. Сегодня сидела, думала, думала и все-таки решила сделать видео о черном жемчуге. Вы знаете, у нас сейчас на рынке очень много различных, но ну, как мы считаем, суперэлитных препаратов, суперэлитных косметических фирм и всего прочего. Вот. Но дело в том, что мы, как говорится, смотрим в чужой рот, а, собственно говоря, ничего не видим в своем, ничего не видим рядом с тем, что... Собственно говоря, у нас продается, стоит на наших собственных полках, и мы, мы проходим мимо всего этого и платим огромные бешеные деньги, идем в магазины, идем в магазин Элитуаль, платим бешеные деньги, а в результате то, что действительно нам хорошо помогает, то, что действительно стоит и достойно внимания, мы проходим мимо этого. Ну, вот поэтому я здесь сейчас и хочу уделить внимание именно таким вещам, от которых я была просто в восторге, и которые мне очень понравились. Значит, первое, что меня восхитило, я никогда не пользовалась умывашками, как называют, но я не могу, я не люблю такие, такое применение, я не, не люблю такое название, умывалки, умывашки, мне это не нравится, то есть жидкости для умывания жидкости для снятия макияжа. Ну, с чего мы начнем первое? Значит, начнем здесь вот первое с вот этого биомасла. Значит, это биомасло расписано уже и на сайтах отзывов, оно расписано везде, оно содержит несколько масел. Вот, где-то 5 или 6 масел. И действительно, вещица очень удобная. Все дело в том, что черный жемчуг, вот то же самое, это же консервный это родственник как бы чистой линии. И все дело в том, что черный жемчуг, он делает свои вот такие вот флакончики, он делает их сборно-разборными, понимаете. Дело в том, что потом, после того, когда вы все вот это используете, ведь, собственно говоря, масло, масло, вы можете купить самостоятельно. И потом уже просто сюда залить в бутылочку то, что нравится вам, и делать сами, собственно говоря, свои умывашки, свои. все это можно сделать. Для всего ингредиенты все можно купить, масла все можно купить, это не раньше было в совковые времена. Вот. Мне очень нравится дозатор, очень удобная крышечка, нажимаешь, тут же выдавливается, и что я делаю, значит, с вот этой, вот этой умывашкой, она содержит масла. я намыливаю руки, мочу руки, намыливаю руки, и потом намыливаю шею, лицо, Тут было как-то, я даже поехала, значит, в ванну, поехала к себе, принимала ванну, так вот после вот этой ванны я, допустим, просто смыла себя, ну, мылом просто, как бы, первый раз. А второй раз я намылилась вот этим средством полностью, все тело намыла этим средством. Бывает настолько экономная, что, ну, у меня просто нет слов. Вот, вот таким вот средством вот столько, ну, где-то где будет вот так вот. Я когда покупала его, и вот видите, сколько его всего лишь из, из расходов, ну, наверное, на больше полгода у меня. Но дело в том, что я уже, когда вошла, э, в это самое, когда вошла в азарт, то я, конечно, купила себе не только вот эту умывашку, у меня их три. Вот, и я довольно абсолютно довольна всеми тремя умывашками, но обо всех по порядку. И вот первая умывашечка называется биомасло, ультранежное биомасло, средство для умывания, деликатное ощущение, не повреждая защитный слой кожи. Это действительно так. 7 биоактивных, а, ну вот видите как, здесь 7 биоактивных масел и мягкое мой еще основы. <coughs> Девчонки, это действительно так, Он действительно очень нежно, действительно очень хорошо пахнет он действительно совершенно не сушит кожу, в отличие от другого средства, которое немножко подсушивает. Он предназначен просто для умывания, не для снятия макияжа, но просто для умывания. Значит, я обычно с такими вещами поступаю так, намыливаю мокрые руки, э, все это, намыливаю лицо, намыливаю шею, в общем, все, что я хочу намылить, намыливаю. Даже вот я же говорила, что я намыливалась сама полностью. И некоторое время, допустим, я похожу вот такая намыленная, вот все это остается у меня на лице а дальше через некоторое время я смываю вот после этого я делаю сама себе теперь вот отвары не смотрите на то, что здесь флакончик и враше. Просто я не стала у иврашей выкидывать вот такие флакончики, они очень интересные, такие необычные, неожиданные. Здесь находится отвар красной щетки. Я, допустим, после вот такой умывашки очень люблю, вот просто отваром э, побрызгать лицо. Вот сбрызнуть лицо, и, в общем-то, лицо вообще. Даже вплоть до того, что просто зеленый чай заварите и сбрызните лицо. Девчонки, очень хорошо, очень замечательно все это дело влияет. Но э, вот, вот такая умывашка просто сейчас на чего стоит, вот на, таком, э, на таком количестве израсходенного средства, потому что мне очень нравятся другие жидкости, и, как говорится, плохо, когда нет, но еще хуже, когда всего очень много, поэтому теряешься, не знаешь, э, за что браться. Но вот она у меня сейчас пока стоит без дела, я ее не пользуюсь, но совершенно замечательная мывашечка Значит, вторая умывашка у меня вот эта. Я их обе увидела на полках. Стоили они по 146, по 150. Вот сейчас я недавно видела по 102 вот эту умывашку. Но, скорее всего, тут просто выходил срок годности, поэтому они пустили по более низкой цене. Но я вот скажу так, что вот эта умывашечка, ее где-то вот тоже вот столько. И вы знаете, ничего экономнее вот этой умывашки я не видела. Когда она выдавливается, она выдавливается вот отсюда и выдавливается прямо пеной она запенивается. Пена получается очень классно, и вы знаете, вот мне ну, сейчас вот просто мне до такой степени нравится этот запах, она называется пенка-мус, деликатного очищения для умывания. Это инновация. Тут есть ну, какая-то технология. В общем, применил черную жемчуг, концерн Калина какую-то технологию. Действительно, она очень хорошо смывает. Я люблю вот этой пенкой. Она плохо смывает, естественно, она плохо смывает какую как, тошь вот, но это естественно. Тушь я смываю другим. Чёр, чистая линия там с экстрактом хлопка. Вы все прекрасно знаете, вот это вот для снятия макияжа. Прекрасно снимает тушь, и я вот ею снимаю тушь. А вот эту вещь я снимаю, допустим, тональный крем, вот все-все-все, такое то румяна, пудра, вот все, что есть на лице. Мне очень нравится, как она снимает вот это вот все с кожи лица. И, во-вторых, кожа отдыхает. Действительно, после ее, после ее использования, кожа отдыхает просто очень классно. Сейчас я уже прилюбила, потому что можно выдавливать, допустим, на всю ладонь, там, ну, полностью на, на глубину, это очень много. Я выдавливаю его где-то немножко, буквально где-то на три ладони, вот вот этой вот пены, вот здесь вот такой комочек. Опять же на водичку немножко размажу по лицу, это все побудет. Вот, и я это все дело смываю. Если смывать без макияжа, без, ну, использовать просто как умывательное средство, а не как средство для снятия макияжа, ну вот, допустим, у меня на лице оно немножко поэтому. Но я думаю, что это не суть важно, потому что после нее мне приходилось обрабатывать кремом. Вот, поэтому я считаю, что здесь очень классная вещь, конечно, вот эта вещь мне очень нравится, умывашечка очень классная. Ну и тогда уже здесь я уже скажу про третью умывашку, которая мне понравилась, это бьют Вы знаете, я вообще э, очень неравнодушна к бархатным ручкам к вот этой серии, это инновационная серия, вы прекрасно видите, что здесь написано эксклюзивный, выпуск нежная крем-пенка для мытья а рук как лабованс, она где-то внизу, вот где ее вот столько уже осталось, вот так вот. Вот. Она расходуется очень экономно, но единственное, что мне не очень нравится, что здесь вот эта вот откручивающаяся крышка. Э, но ну иногда ну не совсем это, не совсем это удобно, конечно, с дозатором оно было бы лучше. Потому что могу сказать, что вот этой вот пенки мус вам хватит до конца вашей собственной жизни. На всю жизнь хватит. Она настолько экономна, она настолько хорошо расходится. Вот здесь уже все зависит от вас, от вашего опыта, от вашего желания. Вот. Я почему почему показываю два крема? Дело в том, что они были в подарочном наборе. Очень красивый, такой большой, синий, синий, с серебряным из глу... ой ну да, из голубым был такой очень красивый, очень красивая упаковка была такая подарочная, действительно, говорю, вот как набор, он смотрелся для подарка очень красиво. Мне его подарили, и я, я очень благодарна за вот такой подарок. Очень долго стоял, и потом, когда я вот как-то обратила внимание людей, что-то сказала, я говорю, знаешь, ну, вот бьютологи, не могу, говорю, вот нравится, и все. Она стояла даже в аптеке, вы посматриваете в аптеках, вот, и вы представляете, мне его подарили. Я была вот вне себя, от счастья была, потому что он стоял единственный. И я знала, что там, где он продается, он особенно никому не нужен. Люди не ценят, люди не понимают. Вот, а мы это все поняли, мы это все посмотрели. И я когда начала пользоваться вот этой вещью, значит, что я делаю? Я откручиваю вот эту пеночку. Вот она называется пенка. Вот она вот такого вот, видите, вот она такая жиденькая-жиденькая. Вот то же самое. На руки немножко-немножко ставлю. На руки. И чуть-чуть вот. И размазываю. Вообще она для рук. Я использую и для лица, и для рук. После того, как я это пользовалась, я даю высохнуть этому всему ничем вот из вот этих вот вещей. Я не пользуюсь. Я даю этому всему высохнуть, а дальше совершенно немножечко наношу точно такой же крем. Называется аква лифтинг. Значит, лифтинга я здесь особо не увидела, хотя у меня уже возраст такой, что можно бы уже лифтинг и сделать. Вот лифтинга я не увидела. А вот то, что у меня кожа заблестела жемчужным блеском. Девчонки, это потрясающе. Вот вообще ничего не надо. Блестит, вот как жемчуг. Кожа блестит как жемчуг. Но я использовала и на руки, и на лицо, и на шею. Великолепно. Девчонки, очень рекомендую обратить внимание на серию бьютологи. Бьютологи вообще замечательная вещь. Вот, бархатные ручки, вот старые крема у них, вот только что вот, в каких-то вот там персиковых тюбиках такие. Девчонки, ну полное фуфло. Вот, не нравится мне ни один, вот ничего. Но вот бьютологи. Это великолепная серия, которую я очень вам рекомендую обратить внимание на эту серию. Вот, вот это вот три умывашки, которые сейчас у меня... Значит, сейчас у меня находятся, сейчас у меня есть вот эти три умывашки. Вот, и я ему очень довольна. Следующий будет, следующий черный жемчуг, я сейчас посвящу э, черному жемчугу. Вообще, черный жемчуг считаю вид косметикой И считаю его э, наравне с Ислореалем и наравне со всем чем угодно. То есть, э, качество продукции настолько великолепно, что я не знаю, какого лысого вам еще искать. И какого вам еще бегать и смотреть? Вот, допустим, у меня возникло такой момент, что действительно, ну, антицеллюлитный гель. Ну, какой женщине не хочется, допустим, убрать? Потому что после 40 лет вы сами понимаете, что убирать э, все вот эти излишки жировые э, практически невозможно физическими нагрузками. Почему? Потому что вступает уже гормональная система, и именно гормональная система работает на то, чтобы жировые отложения вот эти были. Но вы же сами понимаете, любая женщина с этими жировыми отложениями бороться будет. И, естественно, у меня заняло много времени на поиск эффективного антицеллюлитного средства. Одно время я очень увлекалась и врашей, покупала и врашей, мне очень хотелось купить у них антицеллюлитное средство. Но вы знаете, на вот это средство я обращала внимание уже очень давно. Ну, как-то вот я так, а, два в одном, два в одном, я как-то вот не верила. Девчонки, вот вы знаете, ничего больше не надо. Он настолько великолепно убирает жир. Значит, с чем я столкнулась? Я начала обрабатывать себя полностью. У меня начала реагировать щитовидка. Я начала беситься до такой степени. В общем, у меня просыпался страшный аппетит, притом желание было извините меня, не есть, а жрать только мучное, либо сладкое, все прочее, прочее. То есть щитовидка наращивала тот жир, который я очень хотела убрать. Крем настолько великолепно убирает и сжигает жировое отложение, что я постепенно, я зарабатывала неплохо, я купила сразу 5 штук этого крема. То есть 2 я, 2 я просто в лед обработала, он убирает. Значит, э, по, по каким признакам я увидела, что крем действительно работает. Дело в том, что когда организм толстеет, когда, э, иммун, ну, не систему, когда гормональная система набирает жир, ей нужен жир, для организма нужен жир, э, вот, она э, у меня, допустим, это все набирается равномерно. То есть у меня очень сильно потолстели руки, тоже. И я не могла одеть никакие свои кольца. Но дело в том, что когда я два тюбика, два флакона смазывала, я с рук это средство не выбирала. И вы знаете, когда я потом чисто случайно залегла и стала мерить все свои кольца, у меня все кольца, даже самые простые обрученные, отлезали только на пятые пальца. Вот настолько... А ну как нести в ювелирную раскатывать эти кольца до такого размера, у меня не было никакого желания. И вы знаете, после вот этого крема я одела себе кольца и на четвертый, и на третий пальцы. И вот тут я поняла. Поэтому периодически, когда вот, ну я не могу бороться, потому что щитовидка накачивает, все равно накачивает. Против гормональной системы вы ничего не сделаете. Но однозначно я, допустим, на ночь э, на себе на руки наливаю, он вот такого голубого цвета, он он не щипит, он не жжет, он приятно охлаждает, так вот немножко, под, немножко вот подкалывает, под, чешется очень сильно, когда но он действительно убирает, потом, по, судя по тому, как начинает реагировать щитовидка, так она начинает уже вот потом себя вести, как ты себя чувствуешь. Поэтому считаю это самым эффективным гелем-корректором, антицеллюлитным. Я считаю, что вот с этим гелем вам не надо вообще ничего. Очень хорошее, очень приятное ощущение дарит. А самое главное, что эффективно. Потому что я пробовала чистую линию, значит, скраб мне очень понравился, но остальные крем и гель полных условий. Никакого эффекта у меня абсолютно не было. А вот от вот этого антицеллюлитного геля-корректора у меня возникло очень хороший эффект. Я же говорю, я до сих пор, вот теперь у меня еще стоит вот этот тюбик еще два тюбика в запасе стоят. И я себе чуть что сразу, раз, руки, потому что я не люблю я, когда руки полные. И вы знаете, ну вот прекрасно видно, что мои руки как бы не пострадали от того, что я, конечно, набрела вес. Говорю, я полная сейчас, это видно. Но с этим гелем-корректором вы можете вполне активно себя моделировать тело именно так, как вам надо. То есть не ищите, не занимайтесь глупостями, не платите Евроши, извините, у Евроши гель-корректор стоит 800 рублей, а эта штука стоит 120, не 120, 160, где-то 150. Но вы знаете, за тот эффект, который она дает, стоит заплатить, и можно даже и больше заплатить. Но где-то если увидите там 200, 200, это уже много вот, 150, 160 вполне можно увидеть вот этот вот продукт именно по вот этой цене. То есть я очень рекомендую вот этот пантицеллюлитный глин, он решает практически все проблемы. Не ищите и не глумите голову. Значит, это по поводу этого геля. А теперь начнем по поводу э, вот этой всей серии. К сожалению, вот вся серия у меня находится в другом месте, я ее показать не могу. Но вот это шел шелковое молочко, это фактически, я считаю, как заключительный момент, вот это вот, заключительный тюбик от вот этой серии. Значит, э, что входит в эти три тюбики? Там входят четыре тюбика. Первый, это, естественно, скраб для тела. А, вы знаете, хочется немножко остановить на скрабе. Есть черный жемчуг, скраб, э, значит, с кофеом с кофеином, там написано с кофе. Вы знаете, я просто обалдела. Первое, ну, первым скрабом для тела я попробовала, естественно, скраб для тела чистой линии. Сначала не могла понять, что к чему, а потом, когда разобралась, мне очень понравился скраб чистой линии. Но я потом купила скраб черный жемчуг, потому что очень долго я стояла, смотрела черный жемчуг. А когда купила себе вот этот, вот этот продукт, то уже поняла, что черный жемчуг перепробую весь. Вот эти продукты я купила, это тоже черный жемчуг. В нет, это не из той серии, а вот, вот вот это вот все. Вот это черный жемчуг, и у меня загорелось, я просто поняла, что мне настолько хорошо подходит черный жемчуг, что я однозначно этот черный жемчуг перепробую весь. Мне очень понравился. Насчет кремов я не знаю. Но вот, вот эти вот. И там стояло, значит, 4 флакона. Ну, первый флакон темно-коричневый это скраб для тела. Могу сказать так, что скраб чистой линии для тела, он делает тело гладким, как лед. Действительно, очень классно. Гладкое гладкое тело. А если еще сверху смажете кремом, я, допустим, брала бархатные ручки Королевского органа. Вот в таком же тюбике крем для тела, он такой нежно-желтый, обрабатывала тело, и, вы знаете, было просто великолепно. Вот. Но есть крема для, для тел, и потом я все-таки заболела черным жемчугом, и думаю, дай-ка я куплю скраб для тела черного жемчуга. поначалу вызвало у меня очень негативное впечатление. А сейчас объясню почему. Потому что что скраб для тела чисто линия, он делает, он делает кожу хладкой, как лед, я уже это говорила. А вот скраб для тела черный жемчуг, он делает кожу велюровой. Вот, понимаете, она такая гладкая, и она как велюр. Если та блестит, прямо она на солнце, то это матовая. И вот, знаете, вот такое ощущение, как мелкий-мелкий велюр. Вот кожа настолько-настолько приятная на ощущение становится просто. И я как-то вот, ну, не знаю, мне вот больше гладкая нравилась. Потом я увидела вот точно такой же тюбик, только цвет тюбика был тоже золотой. И там написано значит, смягчение. Там с маслом, с ши шиитом. Но это это масло корита В общем, я купила тот тюбик после когда после скраба намазала тем тюбиком. Конечно, мне очень понравилось. И однозначно у нас в гипермаркете стоял вот этот красный тюбик и стоял еще синий тюбик. Значит, синий тюбик это двойное увлажнение. Там с маслом орхидея написано в синей тюбек орхидея такая. Но я вам хочу сказать так, поначалу, если вы купите, вы очень сильно разочаруюсь, Почему? У него такой, я бы сказала, что неприятный запах, вот такой вот. Но вот вы знаете, не побойтесь его купить, потому что он очень-очень жидкий, он очень хорошо впитывается. И потом, вы знаете, выходить будете пахнуть вот два дня, но казалось бы, запах неприятный, а потом вот, меня, от меня начинал идти такой запах, я еще помню, ехала в троллейбусе, а было лето. Я, я намалкалась, все не в троллейбусе ехала в маршрутке, и вдруг вот думаю, или это от кого-то пахнет, или не могла понять, думаю, откуда же такой источник запаха, вдруг как полила каким-то таким совершенно обалденным запахом и совершенно незнакомым, ну, надо же у, у кого-то такие духи, а это, как оказалось, потом я поднесла руку, это пахло от меня, вы понимаете, там то ли какие-то, то ли что-то перерабатывается, то ли что-то с чем-то вступает в контакт, девчонки, от вас так будет пахнуть, от меня пахло два дня, Потом где-то я день ходила, через день от меня опять потом как запахло, опять вот, и опять именно вот этим вот запахом, великолепный запах. Хотя поначалу вы открываете синий тюбик, ну неприятный запах и все. Но вот верите, он прекрасно увлажняет, он отлично впитывается. И что могу сказать, вот этими скрабами для тела черного жемчуга, я тебе, вот черный жемчуг, скраблять, он мелкий, а вот чистый линии он более крупный. Вы знаете, и тут то я пользовалась и на тело, и на лицо, и на шею. Классно, когда вы ходите из ванны, вы все вымытые, чистые, и когда у вас кожа абсолютно идеальная, причем и на лице, и на шее, и на теле, вы стоите вы абсолютно одинаковый, знаете, эффект просто классный. Так что я вот эти вот крема пользую не только на тело, но и на лицо очень мне нравится. Вот. А поскольку уже после 40, естественно, нужно упругость и нужно подтянуть, значит, я все-таки решила, и я вот этот синий и красный тюбик купила вместе. Все, я уже приняла на деньги, думаю, нет, куп куплю. Они не все, они не настолько дорого стоят, но вы знаете, вот как вот, всего это очень много, и просто кажется, а, сегодня это не буду покупать, завтра это не буду покупать, а то что-то мне очень захотелось. Значит, и вот это вот красное молочко, вот эту энергию и упругость, значит, здесь бегу и лосин, и самое главное, что листья красного винограда вообще виноград очень уважаем масло косточек винограда тоже и экстракт листьев и страх самого винограда в общем везде где вижу продукцию с виноградом вот у космический виноград очень классная продукция вот я все время покупаю, потому что наиполезнейшая, совершенно наиполезнейшая косметическая вещь. И вот вот это молочко, девчонки, вы знаете, очень хорошо подтянуло. У меня лицо и было подтянуто, потому что я пользовалась своими. Нет, я не пользуюсь никакими там импортными сумасшедшими косметиками. Я пользуюсь своими. Но вы знаете, когда прямо вот просто обработала все тело вот, этой вот, вот этим вот и обработано лицо, когда приехала домой, я увидела, что действительно вот э, ну, есть вот эти вот мимические э, мимические вот эти вот складочки вот там где на щеках и там где на подбородке все, вы знаете они в половину уменьшились, буквально вот эффект все-таки достигся и вот как тут написано, что за 7 дней на 80 процентов Коля Боже более упругая, вы знаете у меня эффект был практически сразу, вот я приехала, я когда утром встала, я увидела наполовину уменьшенную глубину вот этих вот двух складок, которые вот в области верхние губы и в области нижней губы вот эти складки были значительно меньше поэтому вот я очень рекомендую я очень довольна и его вот сейчас я взяла с собой сюда и я им обрабатываю лицо потому что вот вы знаете ну какое-то вот ощущение просто совершенно классное совершенно классное в общем я считаю так черный жемчуг это наша косметическая линия именно VIP линия ну ВИП это просто сейчас так, ну, так вот, наверное, принято говорить. Вот. Но я бы сказала, что это самая великолепная наша инновация. К сожалению, к сожалению, это Unilevel, компания Unilevel, которая производит и дав, и большинство других вот косметических линий, но, в общем-то, не о чистой не о чистой линии, которая, с этим, со шампунями, которых я практически восстановила себе волосы, не о косметических средствах черного жемчуга, который идет именно для кожи, не для лица, там есть и для лица, но и для кожи. Но вот вы знаете, я вместо чистой линии я пробовала, но вот э, черный жемчуг, я считаю, это вот ну, наравне с какими-то супер э, такими французскими вещами. Потому что даже и с клиниками, и со всеми пробовала я клиники, и все, все надо подбирать, девочки. Мне идеально подошел черный жемчуг. Что бы я ни взяла, смотрится просто великолепно. Всем огромное спасибо за то, что меня послушали. Мне хотелось просто высказаться, потому что вот стоит эта великолепная вещь, и действительно, ну, очень классно. Девочки, покупайте, потому что вы сами не понимаете, мимо чего вы проходите.